Привет, посетители Немиркин шоу. Когда вам кто-то нравится, это может быть захватывающим опытом, но и разочаровывающим. Если вы не говорите прямо о своих чувствах, вам может быть интересно, как читать между строк, чтобы понять, нравитесь ли вы им в ответ. Они всегда вежливы. Они ведут себя дружелюбно. Они завязывают разговоры, но просто ли они милы? Что если вы сделаете шаг, и окажется, что они не так заинтересованы в вас? В вас, как вы думали? Отличить дружелюбие от флирта может быть непростой задачей, но есть несколько тонких признаков, которые могут помочь вам лучше понять их действия. Вот семь признаков того, что они не просто дружелюбны. Первый – они обнимают вас по-дружески. Нет ничего необычного в том, что друзья встречают друг друга объятиями. Но не кажется ли вам, что объятие между вами длится слишком долго, чтобы быть просто дружеским? Или, может быть, они обычно не обнимают своих друзей, если только это не вы? Если вы заметили, что вы получаете особые приветственные и прощальные объятия, то вы, вероятно, значите для них больше, чем просто друг. Второе. Они запоминают все, что вы говорите. Вы обычно запоминаете мелкие детали, которые люди рассказывают вам о своей жизни? Если только это не что-то, что специально привлекло ваше внимание, вы, вероятно, не вспомните об этом через некоторое время. Поэтому, если они случайно вспомнят, что вы рассказывали о своем детском питомце или какую-то подобную мелочь, это значит, что они были внимательны. А если они обращают внимание, вы, вероятно, нравитесь им, и им действительно интересно то, что вы хотите сказать. Номер три. Они заботятся о своем внешнем виде. Конечно, когда вам кто-то нравится, вы хотите выглядеть как можно лучше, в надежде, что он влюбится в вашу потрясающую внешность. И если вы тоже кому-то нравитесь, они склонны думать так же. Когда они рядом с вами, они поправят свою одежду или нервно расчесывают волосы пальцами. Кроме того, они будут стараться всегда надевать свою лучшую одежду. Когда они рядом с вами. Номер четыре. Они пытаются подобраться к вам. Может быть, вы сидите за столом, и они выбирают очередь рядом с вами. Может быть, вы идете рядом друг с другом, и они идут так близко к вам, что ваши руки почти соприкасаются. Если вы заметили, что они всегда стараются подойти к вам как можно ближе, это, скорее всего, означает, что вы им просто не можете надоесть. Номер пять. Они не могут отвести от вас глаз. Зрительный контакт – один из самых важных и показательных сигналов невербальной коммуникации, особенно когда речь идет о влечении. Даже если вы смотрите на кого-то во время простого разговора, может означать просто вежливость, красть взгляды с другого конца комнаты, или даже когда вы не разговариваете, может сказать вам, что он не просто вежлив, а еще лучше, если они быстро повернут голову. Когда вы замечаете, что они смотрят, они слишком застенчивы, чтобы дать вам понять, что вы им нравитесь. Номер 6. Светская беседа не такая уж и светская. Когда вы с кем-то любезничаете, вы, вероятно, ведете светскую беседу, особенно если вы не очень хорошо их знаете. Сегодня такая хорошая погода. Ты был в том новом ресторане? Ты смотрел этот фильм вчера вечером? Это просто то, что вы делаете, чтобы скоротать время. Но когда вы кому-то нравитесь, светской беседы будет недостаточно. Для того, чтобы узнать все, о чем они хотят знать. Они будут вести с вами содержательную беседу, расспрашивать вас о вашей повседневной жизни, ваших интересах, что вам нравится, а что нет, как обстоят дела в вашей семье. И, конечно же, они зададут вопрос о вашей личной жизни. И номер семь. Они убирают свой телефон. Если только не пишут вам. Как часто вы видите людей, которые тусуются вместе? И вместо того, чтобы разговаривать, они все просто смотрят вниз на свои телефоны. Или они постоянно проверяют его на наличие уведомлений каждые две минуты, пока вы пытаетесь вести беседу? Если вы нравитесь человеку, этого, скорее всего, не произойдет. Он будет держать телефон на беззвучном режиме или в кармане и сосредоточиться на вас. Но когда вы физически не вместе, они не смогут выпустить его из рук. Отправлять вам сообщения, музыку, видео, мемы или смешные картинки станут более важными. Как вы думаете, кто-нибудь в вашей жизни делает что-то из перечисленного? Искали ли вы эти знаки, потому что они вам нравятся в ответ? Если вам интересно, попробуйте подыграть им. Надеюсь, они воодушевятся и сделают прямой шаг. Или вы можете быть тем, кто сделает этот шаг. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти в нем что-то новое. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажимайте на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные источники добавлены в поле описания ниже, и суперспасибо за просмотр! До следующего раза.